Всем привет! Как я и обещал, даем вам 11 практических советов, которые помогут вам гарантированно продвинуть ваше видео в YouTube. Успейте за первые 10 секунд рассказать все самое главное и вкусное. Используйте субтитры как важный поисковый фактор. Проработайте навигацию по всем плейлистам. Просите активно комментировать новое видео. Используйте только высокое качество как видео, так и звука. Работайте над хорошей репутацией канала. Не берите чужого видео или звука, а название должно соответствовать действительности. Активные подписчики должны постоянно расти. Покупайте, приглашайте. Просите как можно чаще расшаривать ваши видео. Много раз поделились, много раз получили плюсы от YouTube. Работайте над большой ссылочной массой для ваших видео. Чем больше просмотров, тем выше ваш ранг ранжирования. Просите ваших пользователей добавлять видео в избранное. Эти 11 советов гарантированно увеличат траст вашего канала. Используйте их, а если есть вопросы, пишите под этим видео и подписывайтесь на наш канал «Бутик идей».